У вас как с химией, буквально девятый класс химии, элемент СН, совсем СН. короткий вопросик, Прош... очень прошу прощения, девушки, вы наверняка это знаете. Вы историю, что они спросили, вот. Дворцовая площадь, да. красота, где, где Дворцовая площадь и где это? А вы, кстати, я же в Ютубе подать, извините, извините, потому... хуй на нее! Махунга! привет, дорогие зрители, я Жека, и сейчас будут вопросы за бабоса. Привет, брат! Ха. Сразу же испугался. Девушка, здравствуйте! Она даже не посмотрела на меня. Водичка капает прямо на мою камеру, аккуратнее. Незамедлительно я предлагаю начинать это шоу. Здравствуйте! Я... Неужели я выгляжу так подозрительно, что ты даже не здороваешься со мной? Ну ладно, ладно, ладно. Ладно, ладно. Девушка, здравствуйте. Выручайте срочно. Никто не хочет со мной разговаривать. Как вы не думаете, знаю, в чем причина? Не знаю, в чем причина. Это из-за того, что штаны такие у меня? Нет, дело точно не в кроске. Кроссовка? Точно не в кроссовках. Я что, как-то выгляжу подозрительно? Но, может, вы задаете странные вопросы? Может быть. Итак, первый очень странный вопрос. Как вас зовут? Меня зовут Катя. Катерина? Угу. Тогда меня зовут Жека. Жека, очень приятно. Жека звучит неплохо. Четенько. Куда путь держим? Метро. Прогулочка? Ну, вы знаете, я вам сейчас все расскажу. Я обожаю, когда... Катя, все мне расскажи, Расскажи Сегодня, расскажи, Первый день, когда я приехала в центр Санкт-Петербурга, я два с половиной года жила в Америке. О, май гад! И я вернулась жить в Питер, в Россию. Э, это серьезно? Really? Really. Uh, do you speak English? A little bit. И за два с половиной года у тебя появился небольшой такой акцент американский, но... Но такие вот дела, и я решила вернуться в эту Рашу. Ну, на самом деле, я, правда, очень рада. И несмотря на эту дреную погоду, и действительно странные... Ужасные космосы, штаны, штаны и эти. Странный брикит, я рада здесь быть. Расскажи, что не так в Америкосе? Ну, оно загнивает. Загнивает? Угу. загнивает? Это все из-за Байдена? Да. Ну, если серьезно, Да. Я прям республиканец. Если я была бы американкой, я была бы республиканкой. Знаешь, если бы я был бы американкой, я был бы все... Наверное, тоже республиканкой. Какие-нибудь примеры, приколюхи американские? Что не то? Что Почему не так? Не так? Ну, там совсем другая жизнь. Здесь мы любим тусоваться, общаться на улице. Нам они тоже любят общаться на улице, но это чисто из приличия, а я вот такое не люблю. Мне вот нравится, честно, вот я вам честно говорю, что странные кроссовки, это нормально. А там вы сказали, о, вау, вот эти В общем, они обманывают. Такие дела. Рассказываю историю. Мой друг ездит в Америку mm -hmm. частенько, работает там. Чего mm -hmm. греха ведь бабосиков там можно подкалывать побольше, mm -hmm. чем у нас. Я? Я? Я не знаю. You don't know? смотри чем он зарабатывает он зарабатывает не писы и никакой ага. но нет? был момент что он сказал девушке что она э, симпатичная даже не ей сказал а ее ковбою они общались по работе общались по работе и он говорит бай-бай на него хотели подать в суд за домогательство, изнасилование, что-то такое. Я обалдел. Было такой степени милое общение, кайфовое, такое доброе, с улыбками. И потом я узнаю, что что такое. Есть много вещей, которые там нельзя говорить. Это правда. Вот такая Америка. Вау, ну у тебя чего вообще щиткарек? Ну-ка, пускай весь мир это увидит. Подожди, там внутри это какая-то специальная Кла... кайф, кайф. So Какой размер? 39. А, так бы махнулся бы с тобой. Нет. Yeah. <laughs> Поехали. До 1923 года как назывался турецкий город Стамбул? Стамбул. М? Истамбул ну не знаю ты берешь микрофон я снимаю тебя и ты у кого-то спрашиваешь этот вопрос 1923 Да. сейчас мы найдем кого-то постарше очень короткая Извините, пожалуйста, короткий вопросик. Очень прошу прощения, девушки. Вы наверняка это знаете. Как назывался город Стамбул, который в Турции до 1923 года? Константинополь. Спасибо вам большое. Надеюсь, она права. Спасибо. Вот я же говорю, надо спрашивать у интеллигентных людей. И это правильный ответ. Подарок вопросов всего. Здесь еще пять? Какой элемент обозначается химическим символом Sn в периодической таблице? Ну может быть селениум? Нет, там по-другому. Там с кажется, и. А это с.н. Ну Доллар. кроме селениума ничего не знаю, на. Вот такая н н как буковка п советская православная mm. у тебя есть возможность спросить у кого-нибудь это безвыигрышная лотерея конечно я могу подсказывать ну что это будет за подсказки первая буква о развита подсказка ну, Ху не на нее о. потому что это не о первая Держи. буква с все поехали хорошо обратимся вон, также к взрослым сидят, людям в школе по-любому не все знают вон вот смотри химия садится. думаете он будет вон, да нет, вон смотри, толпа здесь Да Та точно знают. так то здесь подождите съемки да. девушки у вас не отвлечен на одну секунду У вас как с химией буквально 9 класс химии элемент с.н. совсем в хи... 9 класс химии я забыла просто девушки а вы знаете sn химический элемент да. В таблице Менделеева. А! Вот хотелось. Я знакома, это знакома. Селен. Селен? Есть вариант сикель, но отметается сразу же. Надо повзрослее. Давайте опять повзрослее, конечно. Химия, советская школа. Простите, простите, пожалуйста. Короткий вопрос. Меня тут задали и в раскоп состали. Химия СН, таблица Менделеева. Как этот элемент называется? СН? Да. Серо и азот. СН. сера Ну, и это азот. Один элемент. Нет, дай один. СН. Сн нет такого элемента. Не нет. Двоечник уходит. Простите, пожалуйста. Элемент Сн силен. в химической таблице Менделеева. Силен? Ой, я тоже говорю Селен, и он не слышается. Такие не кошерные. Так может силен все-таки? В смысле? Нет. Ну, да, человек, извините, пожалуйста, секунду. Короткий вопрос. Элемент химический Сн в таблице Менделеева. СН. Ага. Что то с серой что-то связано. С серой. Нет? Нет. Вот я и не помню. Же... что-нибудь попроще, если сразу хим. А согласны. То же самое говорю. А? То же самое ему говорю. Про историю, что-нибудь спросили. Вот. Дворцовая площадь, да. красота. Где? где Дворцовая площадь и где это? А вы, кстати, я же в Ютубе попадаю. Ой, извините, попадаются ролики, вы же задаете вопросы. Да, да это я. Это да, очень популярно. А я не видел? Серьезно? Да? Серьезно? Да? Конечно, но я вот в Ютубе периодически. Молодой человек задает вопросы. Кто-то отвечает хорошо, кто-то вообще никак не отвечает. Ну, ты. Есть... очень популярный человек. Безусловно, да? я, я, по мере, сейчас угу. Спасибо. Спасибо. Придется посмотреть. Так. Ну, Кать. ну я сдаюсь. Ну что, ты сдаешься? Давай, следующий Давай поз... так не работает. Ну, Мы серьезная организация. Будешь звонить кому-нибудь? Звонить? По громкой связи, да. Ну, конечно, буду туда ну, деваться. Давай. Ты хоть молодец, не стесняешься к людям подходить. Все, все тебе отвечают. Ну, конечно, не отвечают. Сейчас позвоню мужу, если он не занят конечно. Привет, это занят? Ну, пока не мы созвонимся. А, а, короткий вопросик. Химический элемент в таблице Менделеева, которая начинается с Н. С как доллар, Н на Nokia. Сейчас гляну, не силикон, случайно? Силикон? Сейчас, спец скажу тебе. Я думала селениум, но это не селениум, и не селен, и не сера. Так, господи, тин, это свинец. Сейчас. Ладно. Потом... Олова, На. короче. Вот, олова. Ладненько, спасибо. Салют, серьезно, звони, пожалуйста. Че, олова, серьезно? Каким он пользуется поисковиком? Яндекс или Google? Google. Вы же заметили, а, приехали. С помощью Google. Ты отвечаешь на этот вопрос спасибо за старание за старание не за его старание как мужа зовут андрей не за то что ты три часа не можешь найти в интернете что такое не олова а за три то секунды. что ты молодец не стесням бы не прощам бы не видам вообще-то мне муж всегда помогает. третий вопрос из какого зерна делается японский спирт саки Абасаки. Из какого зерна? Ну, из риса. Они же там рис все едят. Смотрела гром в раю? Нет. Ну ладно. Хотелось сделать вот так вот, смотри. Вот ну так вот, делай кулак. Нет, вот так вот. Так вот, надо. Вот. Оп, и вот так вот. Это гром в раю. Спенсера Брюбекер. Сколько тебе лет? Мне 31. А, понятно. Малолеточка. Мы-то знаем эти фильмы. Итак. Геология. Четвертый. Вопрос. Четвертый. От твоего вскрика, без твоего вздоха, Я слишком отвыкла, я слишком свободна. Я стала спокойна от давнего слова, Когда вдруг решил ты крылатым стать снова. Убери руки с моего пульса, Ой, я, я уже слишком жива, слишком жива. С моего пульса убери руки. Мне нужно продолжать. А, а, но... Но у меня зима в сердце. На да. душе в юга. Знаешь, что можем мы друг без друга. Ты знаешь, я читать тоже умею. А я петь не умею. Кто тебе сказал об этом? Друзья. Давай проверим. Нет, давай не будем проверять. Ну. Мы с тобой столько времени сейчас бегали, носились здесь. Угу. Олова не олова, мужа побеспокоили столько людей вытянули из зоны их комфорта а ты хочешь вот на этой шикарной рубрике взять и все а, сдуться рубрика Давай вместе но у меня в сердце на душе в, в юга. юга знаю я что можем мы друг без друга зима в сердце на душе в юга ты понимаешь что мы друг от друга на да всегда тем более песня. песня шикарная сумасшедшая лучше быть не может понятно это, это правда Похоже. что за музон ты слушаешь я слушаю разнообразную музыку но не, не такую какую скажешь эта песня отстой Ну да. но в моменте она же может так надо. растрепыхать надо быть в ресурсе в ресурсах вы, американцы, за два года так используют девчонку. Пятый вопрос. Какого цвета верхний цвет трехцветного флага России? Верхний? Верхний. Белый. Сейчас подожди, я посмотрю. Так, верхний верх. А что внизу? Белый, синий, красный. Угу. Ну хоть этот ты не забыла. У -у -у! Аплодисменты, браво. Бери микрофон, передавай всем привет. Ты победительница в этом Вау. шоу. Круто. Давай, давай. Что я передаю всем привет, ты очень рада вернуться. Да, очень-очень рада вернуться. Я привернулась с новыми силами. Буду открывать свою арт студию. Теперь я знаю какого-то очень успешного блогера, которого до сегодняшнего дня не знала. И у тебя есть. Вау. Первоначальный я... взнос Вау. Серьезно? Вау. Мне за это, за это, даже деньги на это дают. Я четвертый день в Питере, я уже заработала деньги. Вы представляете? Спасибо. Это же шоу, это шоу, вопросы за То, за рекламу платят. Гораздо больше. Да? ты знаешь? В этом выпуске нету ни одной рекламы. Так мужик сказал, что ты популярный блогер. Он преувеличивает. Хорошо, тогда, если ты не вырежешь, подписывайтесь тоже на меня в Инстаграме. Какой Инстаграм? Паукова, три шестерочки. Ты думаешь, ты одна там паукова три шестерочка? Да. Нет, покажи, как выглядит этот профиль. Там паукова, по-английски, по па у У вот эти все дела. Народ замучается все это искать. Да, не замучается. Вот, смотри. Вот, смотрите. Это я. Не очень похоже потому что там лето, а сейчас зима. В общем, паукова, три шестерки. Пока и не. Да. В общем. Наслаждайтесь Хорошо. рассказами. Спасибо. Все, Катя, шуруй на метро. Да, вообще Классная сбивали. куртка Левисе. Знаешь, сколько? Классная. В Америке, ага. мне кажется, на наши бабки тысячи три с половиной двести суки эти американцы. Ну все, спасибо Эх, тебе. Спасибо. Давай, беги тогда. А че где посмотреть Смотри везде, где только можно. Набирай негодяй ТВ. Негодяй ТВ. да да, -да. Замерзло. Вообще задубил. Да? Ну, спасибо. Будем да сексуально. Неожиданно. Давай, пока. Пока, американка, давай. Амигус. И мы продолжаем это. Привет, мужичок. Да я так и думал. Здравствуйте, мужчина, не проходите мимо. Только как тихо стоило уйти от меня, как все опять шарахаются. Моего грозного а, внешнего вида. Может быть, вон тот в шапке. Мужчина, здравствуйте, не проходите мимо. Поговорим. А зачем? А вы будете участвовать в очень популярном, шикарном шоу, которое показывают в интернете. Замутим? Ничего не заводят. А что за шоу-то? Не заводят? Офигеть. То есть вас еще завести нужно? Ну, естественно. И как вас заводят? По 50, может быть? Ну, давайте.